Мне нравится, как фарш пахнет. Обожаю этот аромат. Давайте сегодня котлеты пожарим. Ну На Новый год же многие будут котлеты готовить. Хотя о чем я, вы без меня знаете, как правильно жарить котлеты. Но у меня есть одно но. Давайте поближе ко мне переместимся, с той стороны будете смотреть. Я хочу показать вам, а точнее дать классную идею, как можно необычно красиво приготовить привычные вам котлеты и подать их красиво, на новогодний стол. Фарш я приготовил классический. Перекрутил говядину, добавил лук, добавил немножко сала, добавил батон. Правда батон у меня был предварительно замочен в 10% сливках. Посолил, поперчил, добавил яйцо, досолил, доперчил, перемешал. Ну и собственно все готово. В общем фарш получился огонь. А вот дальше начинается красота. Я хочу чтобы вы даже самые простые котлеты... Подали на новогодний стол красиво. А теперь смотрим. Фарш чуть раскатали. Чуть-чуть. Сливочное масло. Небольшой кусочек. Добавили. Завернули котлету. А теперь бекон заворачиваем вот так. Я люблю, когда котлеты допаривают после жарки. Мне кажется, они так еще сочнее получаются. На помощь мне придет вот такой таджин. Мне кажется, он идеально подойдет сегодня. Добавлю пару листков лаврового листа. И немножко душистого перца. Котлетки нажарили, теперь добавляем немножко кипяченой воды, чуть-чуть. Вот в таджине воды надо как раз чуть-чуть, потому что у него эффект, пар поднимается, здесь охлаждается, истекает обратно, и вода, получается, циркулирует. А если сильно давление поднимается, то здесь вот есть отверстие, через него вода, э, пар стравливается. Очень удобная штука. Ставим минут на 10-15. Пускай на медленном-медленном томится. Котлету по-киевски у меня не было задачи приготовить. А вот то, что я задумал, то получилось. М -м -м. Красивые котлеты. Которые можно классно подать на Новый год. На новогодний стол. Удивить друзей. Очень сочные. Но они практически с говядиной. На 95% наверное. Очень сочные получились. Мне очень нравится. Вашим друзьям тоже понравится. Подписывайтесь. Мне надо успеть <coughs> показать вам 50 рецептов до нового года. М -м -м. Завтра с чайком. Аж бегом.